Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Рецепт еще одного тортика, который я недавно готовила к застолью. Понравился, но прямо очень! Получился вкусный и достаточно простой в приготовлении. Очень советую! Для начала смешать яйца и сахар. добавить щепотку соли и молоко. Его нужно совсем чуть-чуть, для аромата немного ванили, но это строго по желанию. Просеиваю в смесь муку, затем какао и в конце разрыхлитель. Вымешиваю тесто до однородного состояния. Оно получается довольно жидким. Заливаю тесто в форму, дно которой я застелила бумагой на выпуск. Выпекался мой бисквит 30 минут при температуре 180 градусов. Для торта потребуется шоколадная глазурь. В молоко всыпать какао и кукурузный крахмал. Перемешать и поставить на плитку. Как только смесь нагреется, закинуть несколько кусочков шоколада. Держать глазурь на медленном огне, пока шоколад полностью не растворится, а глазурь не приобретет ровный и глянцевый аспект. Тем временем бисквит испекся и даже немного остыл. Извлекаю его из формы и перекладываю на отдельное блюдо. Пусть полностью остынет. Для пропитки использую молоко и сахарную пудру. Остывший бисквит опять поместить в кольцо и залить сладким молоком. На мой взгляд, пропитка здесь очень кстати, но если вы не любите влажные бисквиты, можно пропустить этот этап. К этому торту нужны взбитые сливки в качестве крема. Взбиваю очень холодные сливки с небольшим количеством сахарной пудры. Одну треть полученного крема я выкладываю на корж и разравниваю. Наш торт будет шоколадно-банановый. Разрезаю несколько бананов вдоль и укладываю их на крем в любой последовательности. Затягиваю бананы оставшимся кремом. И заливаю, остывшей шоколадной глазурью. Выравниваю. Даю торту настояться 2-3 часа. Пропитавшийся торт аккуратно отделить от бортиков, снять кольцо. И вуаля результат. Моим гостям торт понравился. Все-таки шоколад и бананы – беспроигрышный вариант. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю. Бон аппетит и аппетит.